Всем привет, дорогие друзья! С вами Влад, и мы будем продолжать проходить Ютуберс лайф Сразу хочу пожелать приятного просмотра и приятного аппетита всем, кто кушает, а тех, кто не кушает, взять что все вкусненькое. А мы продолжаем. Так, время. Однозначно этот дом становится слишком маленький для вас. Пока вы в нем живете, вы не больше не получаете Оп. Да я знаю, мы сейчас будем скоро переезжать. ну нам немножко денег нужно побольше, у нас мало денег. Пока у нас мало денег, мне ничего сделать не можем. Реально. Да, готов, все готово, давай, давай. Снимаешь. <гас> Клампина работает. Да. Так он же, же выложил почти. Таша да фигня. да? Ну, работает чуть-чуть. А, даже чуть-чуть нельзя поработать, да? Даже понятия такого чуть-чуть нету, да? Ой, мама пришла. Сейчас ругать будет, да? Ну конечно же, конечно же, будет сейчас ругать. тоже а? я не учусь сейчас. Все нормально. Давай дизлайк. Это за что? За что, Ч происходит? Вот туда-сюда. Я вообще не понимаю. А то да, маму Ну Ничего страшного. Так, э, давай. О, нормально. Так, сценарий нормальный, сейчас будет. Сейчас все будет нормально. О, угадал. Так. Э... А что ему делать? Эээ, блин, ну что ему теперь сделать? У меня не было такого варианта. Я шучу. Шо... Я шучу виноват, что ли? Сами даете карточки плохие, просроченные. Потом жалуетесь, что у меня... Блин. Капец какой-то. Ну, я жалуюсь. Но... Но они еще говорят, что он у вас плохой, потому что, блин. Вы хотите почать? Не, не хочу, не. Не сегодня, давай. О, карточки. <сесс> что это такое? В смысле? Авторское кратенное видео. А что это? Мне будет вот этот... Полицейский прийти и Понятно все. <пост> <пост> Да хватит этих какой авторский. музыкальный клип на авторских правах. Да реально вот этот полицейский дубинка не, блин, жопу засутнет. И все О, 15 тысяч зато у меня. А еще учись. Не, вот ты должен много учиться вообще. Вообще спать не должен. Вы я уже должен. и ч, поесть? Нормально. Мам будет устоять стоять целый день уже. Уже этот, второй день стоит не делайте так это плохо а да ну, ладно. я думал рукать реально уже стоит два дня а да подарю кое-что что новую квартиру мне да ну, я сам себе ее подарю 16 тысяч уже нифига себе как быстро мне бы так за пару дней уже смотри сколько 2000 уже набрали да Даже больше почти 3000 нормально 26 бассов еще чуть-чуть, сколько это надо? А что вы делаете видео ради денег? Нет. Нет, нет, нет, нет, это неправда. Это опал. Похоже время. Да? А, да, у меня даже вариантов нет такого, да? А, мне полюбасу дать надо сделать. Окей, давай. А, чем больше я получаю опыта и выполнял задание тем больше новых домов я открывал. Они давали не разные бонусы. Такие, как высокая скорость загрузки, видят большее место для хранения объектов для моего канала, возможность нанимать соавторов и новые скрытые задания, которые я должен был пройти. Конечно, перед тем, как я переехать, мне нужно было убедиться, что смогу ли я платить э, ренту, чтобы потом не настали тяжелого времени. Не, ну, есть. О, 160 баксов минус. Ладно. А компьютер? Без компьютера ушел. Да, новый куплю, знаю зачем. А, типа я не могу да, типа я не мог да, вот этого времени с, с кем-то снимать, да? Странно, сейчас ночью Да-да, красивая квартира, согласен. Офигенная. Здесь в этой комнате я понял, что мы гулялись. Ага, как и А я, я уже переехал в новое жилье. Теперь я больше не живу с родителями, с родителями. Так там только мама была. Теперь меня никто не будет наказывать, и я могу делать что захочу. Но у меня есть теперь новая обязанность. Ну да, платить за квартиру есть. А, что захочу. Да, а потом. За больным projeto... Открой холодильник. Покушать. Съешь бутерброд. А, да. Купить еду? Угу. Нет, нет, не буду покупать еду. Мой шкнятись. А, да, ну ладно. Бутербро, давай бутерброд, накупим нормально. Сейчас еще что-то надо. Кофе. Энергетика 2. Там салатика тоже можно, немножко. Сегодня я богатый. 21 доллар Сейчас буду бедным. Давай еще поедем. А, я все, я уже наелся. Какой теряйте подписчика переехал в этом квартиру новую. Это первое впечатление, да Сомневаюсь, что это кому-то понравится. А у нас же было там какое-то задание, да? первое впечатление. В смысле? Это не первое впечатление, по-моему, уже. Я просто тупо играю. что то это не очень как-то похоже. Ну ладно. Профессиональный комментарий, да, я такой профессиональный. Так, пишной, ну у меня только этот остался и все Так, давай на музыку, музыку надо. Звучание ноль просто. Так вот, вот так вот. И вот так вот. Да блин. Да блин, компьютер сломался, тупой. А ч же фигня-то, а? Ну ж хорошо было, он компьютер-то сломался. Очень интересно, целых 8. Выпускается мой компьютер начал лагать. Учини. Правда, надо самому научиться это делать, ну ладно. В принципе, мы ничего сделать не можем. ладно по привычке сейчас на учебу не пойти. А гацане, кстати, есть? Все, починил, спасибо. Правда будет самому научиться это делать, реально. В этом магазине мы каких Нет, не хочу, хватит мне. Так, куплю, у меня все куплю, но и так денег не очень много. А, ну ладно. Какой парочку крутых? Нет у меня книг. Нет, какой пи... Блин. Все, ладно, покупаем. Походу первое впечатление хреновое вышло. Кому не нафиг она не надо. Да. Продавая игры, наверное, не нужны. Сколько? Это еще от прошлого детства, что ли, осталось? И по моему прошлого владельца был задротил задротом по-моему меня таких игр -то, не только одна игра осталась я больше ничего сделать не могу давай и будем новую покупать а рядом у меня больше нет ничего чаще появится да? о появилась так смешной комментарий да давай так, читать давай. Мне надо давать постпродакшн еще прокачать. И, о, и их музыку. Мама. Так. Ладно. Э... Ну, так. Ну ладно, я не могу ничего с этим сделать. Ну ладно, более-менее хотя бы. Нам этаже это можно прибавить еще, больше станет. О, о идеально. Не знаю, как это вообще влияет, если зеленое это так и очень хорошо, значит. Наверное. Запись О! Там хватит авторскую музыку, его использовать не буду, а ну. Какой 20 подписчиков отписал? За что? А, давай продвинем, еще больше отпишется. Так, ну что можем? Поспать, в принципе. Поесть, поспать. Поиграть и все. Посрать еще можно. Ещ деньги просрать. Вот, и Потому что у меня так мало их. Хлеб А зачем? Я же путерода зарм. О, нормально поел. О, смотри, как интернет офигенно работает. Небо такой. Давай новый. А, куда? У меня же нету игр. Нормальных. Он сам сейчас будет писать, типа что. Да нет, сказал нет. Пить. Ну если не будет, в принципе, то да, да. купить. Если реально не будет больше. Так. А, вот, есть, все. За, за 30 баксов. не подходит. Доставка 4 часа. Доставка. Хозяин. Разработчик, стажер, серьезно. А, ну там были другие совсем. А тут уже разработчик сажр, нифига себе, нормально. Двигаем, в принципе, да. У, продвигаемся. Вот. Да никакое первое впечатление, не очень хорошее первое впечатление. Всегда. А, мне нравится, что говорю. Это как? А как это? А как мне это видео сделать? Как это вообще? Просто геймплей говори и снимать или как? Мне нравится, что я говорю. Что за такие дебильные? Он так все говорит что хоть. В принципе, какие у нее проблемы. Давай, звук нужен получше. А теперь тут уже не надо очень звук. О, нормально. Airpost Production ah. Post Production отдыхает пока что. Вообще полностью отдыхает. А Ч за фигня-то? А? Ну что за фигня? Ну нет. Ну, ладно. О, нифига себе. Интерес кому-то. Кому-то интересно и реально. Вызывает. Так, работать. Да, 10 часов, давай, не программ Программирование, что ли? Ну ладно. Деньги хотя бы там еще зарабатывают. Дополнительно. Мой себе новый компьютер куплю а -а -а -а -а. Число, реально, что, то Плохо. 10 часов, реально. Реально 10 часов. Еще какие-то комментарии. Не могу поверить, что... Самого а, так толк монтаже. Ну, одной, одни и те же люди пишут, серьезно. и э, друзья, отличный продавец игр есть для вас предложение, которое Ой, я хочу. Блин. Нет, не хочу. -по -по покушать да. Угу, угу. А, чё, где? где, где это интересная игрушка? Блин. Фигню опять какую-то купил. Ну пил, нет. Фигню купил какую-то опять за сколько там где. За 50 баксов, да? Это за 40. Ну и да? Без фильтра, без ничего. Без э, видео, вообще пофиг, да? Давай, доставай геймпад. Так, кто это? Что это за игра вообще, не интересно? Не пускай говорят, что это игра, мне просто реально интерес Какой-то вообще. Да наша игра что ли была? Придумала? да. В смысле? Не то, что надо, нету, нет. вот Опять. Вот что я, не вот что я сейчас. Опять будет. да? А что так быстро? В смысле? А что так быстро? -то? Какой? Не понял я какие расходы еще не понял не об этом не предупреждали что там прям такие большие будут расходы еще компьютер еще сломается круто а, как 30 минус а не хочу нет, ведь... а да? конец уже дружку ну и ладно а ему сделать иди работай может без перерыва работать... и Все. Натирать воду. что я? Хорошая очень работа. Натирать воду. А что ты себя квартиры пустые? Нет, как-то не очень... Мне очень не как-то это нравится. что квартиры везде пустые. Везде реально вот, пустые. Звучилось классно. Такая... Ну, блин, ну серьезно что ли? Новый игровой видео, да, чем мы еще сделать? Эту игру я продал. Я купил ее за 30 чем-то баксов. Да, даже пабуль. Я, я знаю, я купил не очень дорого. На капец, как дорогая. Да, большой привет. Так, что это? А, не смешной комментарий. Давай это. Ну я не могу угадывать, не надоел угадывать уже. У меня вот например это надо. И вот это. Ну ладно. А чем ему сделать? Ну звучание будет плохое. Извините. Привет вот так хочу сделать видео. А, ну окей. А, ну, мало конечно, но я обеспечу. Я все равно тупо играю в игры. У разница уже. Окей. Еее. Ч это? Поцелуй на прощание, что? Реально? Реально? Давай лучше. А, так она же будет еще загружаться. Купить? Купить? В смысле купить? Мы так не договаривались. Я не договаривался, что мы будем покупать игру. Нет, не понял. Какой купить еще? Там реально... Вы видели этой баг какой-то, да? Там было реально написано купить. Сейчас я просрочу погоду с этим. Блин, зачем я 10 часов поставил, Это перебор. Ого, А, не против, я и так уже ушел куда-то А, первое впечатление еще? Первое впечатление? А, да? Это первое впечатление надо, оказывается, сделать. Блин, я чувствую, что мало будет. Какой занимать? Что покупать надо? Приставку? А ты не офигел там иксаго покупать? А надо покупать приставку эту? Э, какую? некробоксы? Боксы? Э, нет, я отказываюсь. Нет, я я отказываюсь все нет. Да. Нет, я я все, я отказываюсь. Я игру Продаю нафиг. Сори, чел, но я продаю. У меня больше нет друга походу. Ну сори, я не могу. Я не знал, что приставка нужна. Я вот что удивился, что же купить надо, что купить. Удивление, конечно, такое нормальное. Купить, сейчас буду покупать приставку за 300 баксов. Где нафиг, сам покупай? Сам мне давай приставку и я буду играть. Не, мы так не договаривались. Он, я думал, что на ПК Опять компьютер сломался. А что за компьютер у тебя? Компьютер реально ковновый. Хуже некуда реально. Даже у меня лучше был старый. Он не ломался. Я, как помню, когда играл, всегда никогда не ломался. Да, лагал. Лагучий был что капец Но он хотя бы не было никаких проблем, что ломался это сломается как будто вообще. Не спи. Поесть. Сейчас, мать починит, а я буду спать На, да, плевать, сейчас компьютер укрдет, а спи А, да, да. Спи дальше. Хотя что то у меня uh -huh. Ничего не в принципе хлеба кушаю mm -hmm. Mm -hmm. хлеб полезный очень не у поставлю не понял что это сейчас было о ну сейчас я могу приставку купить скоро да подождите чел еще пару дней <laughs> я пару дней че куплю о сейчас друг пришел мне мне вообще плохо будет реально пришел мне за приставку пояснять да ну сори тему ну, не ну, ну я ничего сделать не смог но ну, приставку надо было тебе самому покупать я что знал что там приставка надо было я такой дебил взял не посмотрел что там приставку нужно было ну и все ну сори не обижайся. М -м -м -м, блин нашел но не мог отложить и приставку что ли он капец какой-то реально блин, что вообще ни фига не подходит фигня какая-то не видео ну вот интерес короче ноль будет это кто да, давай злой комментарий а как дела у царя вечеринки опять вечеринки что ли то да, давай шапки самый модный. Еще март, еще холодно пока. Значит, все видео загружается. Что мне делать? Работать как-то надоело ему, наверное, уже. Так уже голова болит. <с> Работай со временем. А тут можно отдохнуть, петусить. Что с музыкой? Вообще музыки нет. Так, а где мы вообще Кто? понял для будет она нет не владали а вот он а давай разговаривать разговор давай разговор а музыку тут нельзя увеличить. <связать> что за фигня не знаю? Вроде бы <связать> ж музыку можно как-то что-то сделать. PlayStudios, play два лучшая консоль. PlayStation, типа? Чего-то два, <связать> уже <связать> P5 <play -пятая связать> уже. А, ну в этом 2016, да. И кивы потом шум работают. <связать> да? А ну-ка, -ка, какой? Какой у не рейтинг? 20-й скил. <связать> Неплохой, да. Тысяча на нос есть. По нет, пират. Берегу... Разочарование. <с oak> uh -huh. Расстроился. Uh -huh. Смешно, реально. Uh -huh. Просто uh -huh. разговаривай смешно. Uh -huh. Я бы. Ага. Ну что работа? А, ч ты? А что uh -huh. а, чё, <с «rauen nota> а, это? Поехал. А дальше ничего. <д�500 waar> а? танцевать? <artarenthbons ref freshwater> а? танцевать? Тун-тун! А? <breaks> или А? не А? А? А? А? А? А? А? А? А? А? Да А? А? А? А? Моя мама не понимает меня парочку последних тестов. Да? Да. Ночи плохие, плохие тесты были по математике. Я что? Нет, в смысле нет. Не понял. Что за фигня? Нельзя ничего не сделать, а просто хороший друг, да, и все. Ладно. Ну, в смысле. Вообще, даже вручить подарок нельзя, что ли? А подарок вручить, да. Тебе вручить подарок даже нельзя. Да-да. И все. Танцевать, алло! В смысле, танцевать не умеешь, что ли? ⁇ -мо ⁇ Капец, танцевать не умеет охватить! Не умеет, танцевать, все смотри, я танцую! Да? Да, а, он ну, тоже только поболтает. Ну а, а, ладно, да я ухожу Бла-бла. Без сомнений. Да нет, фигня, PlayStation. 2 вообще устарела уже лет 10 назад. <зыв> <зыв> О, открыто, поздравляю. Ну, спасибо. Yeah! А, до сих пор видео загружается. Я ж там вроде бы нормально так был. Он до сих пор загружается. Ну ладно. А все уже скатывается, да? Ну, ладно, тогда придется уже снимать, наверное, не, ну не последний. каком профессионализме не понял? А ничего, что нет, блин, тут? А ничего, что нет, плейстейшн нет? Он ничего не понимаете меня что ли? PlayStation нету, он такой. Нет, все, профессионалист. Какой профессионалист, у меня плей... плойки нету. Xbox, ну, Xbox, у какая разница. Все, профессионалист плохой у меня. тоже что за привет вообще? Друг какой-то странный вообще. Плохой друг вообще у тебя. Очень. У меня нет выбора такого больше а все по пятерке офигенно смотрите реально все по пятерке да. ну, да. вот это совпадение а ну нормально уже не очень конечно 19 все понятно интереса больше в этой игре нету все можно удалять это видео в принципе эту игру тоже. удалять пока она полностью не скатилась а то что симпатия она и как очень хороша это тоже И вообще надо работать идти. И тебе вообще работать надо идти. Вон, иди, разрабатывай... Мой, и... эту игру нормальную сделай, что фигню какую-то делают. Скорее реально нормальную игру сделают. 8 часов пошел, сейчас придет через. Сколько времени? я придет скоро. на 12 часов. в смысле уже уже 8. 8 часов пришел такой здоровый видео сейчас загружается у меня 500 баксов а ну смотри, сколько дислайк ⁇ -мо -а. ⁇ да ладно на кому-то нравится еще серьезно нет спасибо Юмку -м-ку кто-то еще подписывается я бы не подписывался реально Покупай быстрее, пока за квартиру пойдут. Все есть. Есть. нормально. Все. Офигенно все. О, компьютер отключил новый. Нормальный yeah. компьютер, я уверен, ломаться не буду. Хотя бы, наверное. В смысле? <свот> не понял а вот это я немножко не побыл. капельку чуть-чуть блин ну давай это я не хочу поговорить нет с тобой больше говорить не буду блин у меня реально деньги за дом надо платить вроде бы однокомнатная квартира я столько за фига плачу офигеть О, Футболь. футбол. поиграем. Сейчас FIFA, да? FIFA 22 скоро уже выйдет, ну, уже вышел. Не понял. Рабочая станция? Низкое разрешение. Только у меня новый компьютер, как бы, хорошее разрешение. Должно быть, наверное. Да, это FIFA 22 смотрите. Так, что там кто-то там играет, а? Месси играет, сейчас? Да, сейчас он забьет 100 процентов реально, FIFA 22 Вот, а вот такая она и будет. Да в смысле? Да веселый Да веселый, в смысле, чел какой я уже не веселый, потому что у меня сценария нет, продакшена нету. Звук громкий капец просто. По-моему, можно было больше подобрать эффектов, по-моему. Ну ладно. О, интерес нормальный. Кстати, можно выложить его, кстати. Вот сейчас вот так хватит работать. Обучение. Сценарий. О. Давай. Давай. Давай учись. А то компьютер надо э, вообще а. <с> Сейчас будет учиться, да? Учись, давай, давай, учись. Нет, я учусь! Иди, нет, нет! Да иди ты нафигу я учусь, как бы. Ну вот хорошо же видео вылаживается. Э, смотри, да, смотри монитор, как она была мантируется. тебя пока. Обычное знание. Так да как это обычно, по-моему, профессионального знания. А там же можно отлаживать правильно, тоже не, не надо все время время. Да ты там учись, а я пока... Давай на паузу поставь. Все, получился нормально, половину галочку нормально. Без фильтра, ну у меня фильтр сломался, ну что делать. мало просмотров я раньше 15 тысяч набирал еще наберет а? так давай это ну, не фортанула ладно так крих побед, крих побед давай Ари. <с ankle> так смешной комментарий смешной я реально очень смешной пост есть есть есть есть есть есть конечно куда же без пост нормально в принципе нормально сейчас монтирую да, блин. Ну блин, ну что за фигня-то? Ну, вот так вот. Ну, интерес, в принципе, не падает. Так, продвигать давай. О. А почему? А почему принять нельзя? Хэштых. А почему я не могу? У меня деньги вроде бы есть, хотя нет, нет, я больше не денег нету даже. Что игру вы прятание? Иди учись, учись лучше. Ха. Ну хотя давайте ладно, на следующую серию ставим Ну в принципе мы квартиру купили, в принципе все сделали, нормально в принципе уже. Новая квартира есть, собственно, не мамина. Нормально все в принципе. Надеюсь, вам видео понравилось. Какие продолжение четвертую серию, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.